Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Последний месяц был в разъездах. Сначала семьей уходили по Испании. Были в Толедо, были в Сарагосе. Если не видели ролики, еще увидите. Потом усвистел в Россию на презентацию книги, там поснимал на самолете Цес на 172 летал. Был в ресторане Русский разговаривал с шеф-поваром. Короче, я ничего не готовил, а уже хочется. Поэтому, прилетев в Испанию, сразу же стал плетен. Пока чужил в Москве, мы с коллегами частенько ходили в один японский ресторан на бизнес-ланч, там я бывал, что заказывал лосося в соусе терияки. И захотелось мне опять почувствовать тот вкус. Полез в интернет, пересмотрел все подряд, начиная от славного друж, заканчивая гордым урази. и решил скомпилировать свой вариант на основе увиденного. Итак, понадобится филированный лосось, уксус рисовый, масло кунжутное, сладкое рисовое вино, миохонный рин, соевый соус, мед и кучку овощей. Уже здесь, в Испании, был как-то на съемках в японском ресторане, снимал там презентационный ролик. Он даже на канале, мне кажется, есть. Так вот, мне очень понравилось, как тамошний повар готовил брокколи. Поэтому я взял брокколи и еще рисовую лапшу. А начну я с маринования рыбы. Чеснок раздавлю и очищу от шелухи. Не собираюсь его измельчать и натирать на терке. И вид тоже нарежу ломтиками. Дело в том, что если имбирь и чеснок натереть на терке, они, конечно, в разы быстрее свой вкус и аромат в маринад отдадут. Но тогда он не будет таким чистым и прозрачным. Значит, придется его процеживать как-то там, осветлять. Мне не хочется этим морочиться. Пусть лучше рыба на полчаса дольше в маринаде проведет. Я ведь потом буду его упаривать до густоты и глазировать им рыбу. Значит, чем маринад чище, тем лучше внешний вид лосося получится. Ведь если мы говорим про японскую кухню, то внешний вид становится даже важнее, чем вкус продукта. Чили-перец из тех же соображений очищу семян и нарежу тоже крупно. А теперь смешиваю маринад. Три столовых ложки соевого соуса. Три столовых ложки рисового вина. Столовая ложка рисового уксуса. И кунжутного масла тоже ложка. Столовая ложка меда. Имбирь, чеснок, перец. И перемешать. Важно, я назвал примерные пропорции. И соус продается разной солености, и рисовый уксус разной по кислоте бывает. А мирин, там бывает и хон-мирин, и другие мирины тоже по сладости очень сильно отличаются. Поэтому смешали все ингредиенты, попробовали и выправили на вкус. На свой вкус, не на мой или на еще какого-нибудь авторитета телевизионного. Вы же для себя готовите. Рыбу надо старательно со всех сторон в маринад обмакнуть и оставить мариноваться минимум на час. Ну, а если у вас есть время, то можно на целую ночь оставить, будет только лучше. Оставляем в холодильнике, конечно. Чем дольше рыба маринуется, тем больше она успеет впитать в себя ароматы имбиря и чеснока. И больше астротена получит. Пока этот процесс идет, я подготовлю все для гарнира. Заметьте, я рыбу ни солью, ни перцем не приправлял, потому что это бессмысленно, на мой взгляд. У меня соленый соевый соус в маринаде, и перец там же. Брокколи надо разделить на соцветия и разрезать их так, чтобы одна сторона была плоской, такой аккуратной. А сладкий лук нарезать такими крупными лепестками. Много его не надо. И сладкий перец тоже нарежу крупно. Так, отлично. Духовку раскочегарим до 200 градусов. На чтобы противень меньше загаживался, укрою его бумагой для выпечки. Бумага у меня в руло не хранится, поэтому все время нравится свернуться обратно. Поэтому такой вот способ смело разгладил позволяет все ее желания преодолеть. Грибы маринуются, овощи подготовлены. У меня перерыв примерно на час. Продолжаю процесс. Однако, против не выложу ломтики имбиря. А маринад содержит довольно большое количество сахара. Если выложить рыбу непосредственно на бумагу, она, скорее всего, приклеится намертво. А так получится, что она на импровизированных таких подставках из имбиря будет запекаться практически, не касаясь бумаги. Всего и запекаться на средней полке без всяких там режимов конвекции, без ничего 15 минут. Верхний и нижний жар работает. За это время надо мне приготовить гарнир и выпарить маринад до загустения. Немного кунжутного масла на сковороду. Можно, в принципе, и на любом растительном поджарить, но если мы про японскую кухню, то лучше, конечно, все-таки взять кунжутное, не сильно ароматное. А теперь плоскую сторону соцветия на разогретое масло. Одну сторону хочу подпалить. И сюда же лук. лапшу залью кипятком в зависимости от ее толщины, вернее диаметра лапши понадобится от 4 минут до 10 точнее читайте на своей упаковке и присолить обязательно каждые 1-2 минуты лапшу надо помешивать чтобы не слиплись маринад между тем отлично выпаривается как только загустеет нагрев выключайте Учитывайте, что когда он остынет, загустеет еще больше. И вообще маринад, э, вернее, тоже не маринад, а это глазурь, сейчас достаточно прозрачным. Вот если бы в нем были вот эти ошметки чеснока, натертый имбирь, никогда бы вот такого красивого цвета не получилось. Как его не процеживать, все равно муть бы осталась. А так, смотрите, какая красивая глазурь получается. Вот. И я о том же. Вместе с тем, брокколи лук можно приправить рисунком каплю соус соуса сюда, и снимать с огня. Лапша тоже готова. Прохладненькой водичкой пролить. Пару-тройку капельку жутного масла к ней. Осталось так же быстро, как и брокколи, подпалить сладкий перец. И гарнир готов. Опять немного масла и перец сюда. А для украшения лосось я нарежу стебли чеснока зеленой части. Как видите, если у вас в холодильнике лежит заготовленный с вечера замаринованный лосось, то вся процедура приготовления праздничного ужина занимает 15 минут, ну, 20 это с учетом сервировки. Красота. Надо его покрыть ароматной глазировкой. Я знаю, что многие из вас скажут, где взять эти рисовые уксусы, сладкие рисовые вина и прочее. Но, учитывая, что за последние 10 лет японская и китайская кухня прошлись просто таким мощным катком по планете, сейчас различные заведения с такой едой можно найти практически в каждой деревне. Везде, где есть кафешки с меню, в котором есть суши, к примеру. Поэтому в любом маломальски крупном супермаркете... Все эти рисовые уксусы, мерины и прочее есть. Но если уж вам совсем не втерпёж, совсем не хочется все дело покупать, то заменяйте рисовый уксус лимонным соком. Вместо рисового вина положите просто чуть больше меда, А вместо кунжутного масла используйте любое другое растительное. Ну, я надеюсь, вы не отравитесь. Так, и пора уже мне попробовать. Та рыба получилась, которую я помню, или не та. Нет. Получилось не та. Получилось более сочная. Потому что там, в ресторане, видимо, эту рыбу готовили заранее, ну, без исланчу. И она у них лежала там. И при подаче надо было просто ее подогреть. Это свеже приготовлены без духовки. Вот на сковороде также равномерно и нежно приготовить рыбу сложно. Либо вы начнете ее ворочить, ей начнет все там прилипать, подгорать. Короче, это требует немалой сноровки. Обращение со сковородой. А в духовке все очень просто. Так, ну и теперь я хочу утянуть кусман брокколи. Вот с брокколи тут самая главная фишка, которая мне понравилась в том японском ресторане, про которой я говорил в начале, что она не готова полностью. Она чуть-чуть подпалена. То есть это такая же консистенция, которая получается после стирфрай. Вот ты ее кусаешь, она такая похрумтывает, как морковка на зубах. Мне это очень нравится. М -м. За счет соевого соуса она солноватая. За счет риса уксуса у нас с кислинкой. А рис-уксус еще не только кислый, он еще и сладковатый. Классно, Просто классно. Ну и рисовые лапшички. Непонятно, как все это дело. Утянуть, впасть. Ну извиняйте, буду немножко смячеть. С легким рватым кунжутного масла. Она у туристовой стеклянной лапши очень классная консистенция. И здесь вот это вот все сочетается очень здорово. Консистенция. Я, кстати, еще перец не утащил. И сладкий лук, который тоже также слегка-слегка подпален. Класс! Ровно то, что хотел. А если вы приготовите, то будет ровно то, что вы захотите. Вы же на свой вкус будете настраивать. На этом позвольте закончить. Напоминаю, что сегодня я пользовался ножами Самура Гольф. такой обалденный набор с очень удобными ручками. Это, кстати говоря, одна из самых недорогих и при этом очень-очень качественных серий у Самуры. Поэтому, если раздумываете, какие ножи приобрести, и у вас не слишком много денег, то обратите внимание на эту серию. Это классно. Промокод Фреска вас, как всегда, ждет и позволит вам сэкономить на этой покупке. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Делитесь своими воспоминаниями о самой Вкусный еде на обед, который вы трескали, может быть, раньше или сейчас трескаете. Еще раз спасибо за компанию. Всем пока. Я продолжу пока. Ну, ребята, уже не знаю.